Итак, я нашел идеальное название для трансляции по Айзеку, потому что Айзек это страдание. Возможно, музыку стоит сделать потише. Определенно. Что ж, на самом деле, блин, может быть, какой-нибудь челлендж сегодня погонять? Я хотел попробовать открыть хотя бы первого альтернативного персонажа у меня конечно даже оригинальные челленджи еще не все закрыты, но тут остались только самые прокрытые челленджи вот но у меня <coughs> открыто еще 4 новых я не знаю правда хочу ли их проходить О, я не видел там крутых каких-то челленджей кроме Айзека Вейки я не хочу сейчас за Айзека играть я хочу попробовать еще раз, да, за АСЗ, я хочу закончить уже это, решить этот вопрос и все, поэтому погнали, разберемся с этим по-мужски, на мужика. Сказал я и играю сейвово. Попрочем, меня тоже не особо помогает. Так, тут ничего полезного. Кстати, надо не забывать хотя бы пополнять чертову машину. Ощущение, что почти всех убил, убил взрыв одного из зеленых. Я забыл, что они умеют так делать. Они могут просто прыгнуть тебе в лицо. Ладно, я не буду рисовать это конечно, трэш говно. Но... Оу, ты че такой быстрый, товарищ? А почему не выстрелил? Очень странная чемпионская версия Пина. Если это вообще чемпионская версия, потому что... Я это рестарчу. Блин. Гармоны. Хм. А ладно. Я сказал мужика, я даже... Даже учитывая вот эти вот сливы, буду продолжать. нет потому что любой ран в конце концов умрет но почему бы не воспользоваться шансом вдруг получится или стоит перестать стрелять в не все стороны Кстати, этим у меня проблем более что дамаг очень даже вкусный Паук умер сам. Золотая бомба золотая. Кстати, это корпус комната. Я только сейчас осознал. Блин, и денег так-то много. Возможно, хорошо, что я... Не стал дропать этот ран. Возможно, кривая сейчас куда-нибудь да вывезет. Шансов, конечно, как всегда, мало. Более вот в таких вот комнатах. Либо у меня снова геймпад начинает шалить. Либо я крабик. Уже ни в какие ворота не лезет. Здесь мне ничего взрывать нет вторую секрет мы конечно же будем искать потом стоит зайти в магазин монеток не хватает еще. конвертов я не на Аль джудасе спасибо а жаль он бы мы все-таки тратим с пользой монеток насыпали витально. было бы там еще синее сердце в магазе я бы вообще был рад ну и вторая тайная не здесь а где неужели вот в этой угловой а ну тут еще и сокровищница как бы уже и забыл что есть такая вещь как сокровищница Планетарий я больше пытаться не буду, мне хватило вчера двух Нептунов Ибо папаша Так, а я что-то реально не понимаю, где здесь тогда дверка да, да, Неужели все-таки в том отростке? Отвратительно Как будто бы вот здесь Где именно? Так, окей, мне интересно. Здесь не может быть. Здесь не может быть. Здесь я уже проверял. Простите, а где вторая секретка? Я проверил все возможные места, где может быть вторая секретка. Либо... Ну, окей, ладно, одно я все еще не проверил справедливости ради я не проверил вот здесь И здесь ее тоже нет непонятно максимально непонятно ладно погнали от сосен я это легкий чемпион может быть и не от да, вообще не босс Понимаю. Ну ты сделай. Да. Выбора у меня особого нету. Так-то. Идем дальше. Надеемся на какой нибудь тиндит что не было Тинтида на прошлом этаже ни одного ключей тоже нету музыка какая-то грустная но так этих ребят реально задолжить хотя мне пришлось для этого напрячься Я сейчас мог огрести, конечно. Аккуратно я. Да и тут это тоже неаккуратно. О, я не слышал, что такое аккуратность, я вам сразу говорю. Это не про меня. Руки-клешни, вот это про меня. О, Envy. Здрасте. Что у нас Envy дропает? Мои шансы на выживание он дропает, судя по всему понятно, понимаю Одну бомбу он дропает Но Вообще бомб он может дропнуть В том числе и бомбы капы. если я не ошибаюсь Блин, можно я хоть одно синее, я понимаю, что я на харде Имейте совесть. Э, здесь секреток быть не может. Здесь может. Да. Может быть секретка. Да, отдай монетку. Я, пожалуй, даже проверю ее. Угу. Почему, нет, почему больше нет звука открытия секретки? Это грустно. Я не взорву четырех, поэтому я лучше взорву гарантированно трех. Чего у меня такой маленький шанс на сделку? Они же, по-моему, не наносят урона, если у тебя нету. Если они вообще не наносят урона. Если у тебя есть активка, то только заряды снимает А, окей, это же Бэксель. Ключ радует. Но мне нужен магаз. Окей, вот это вот сейчас я мог бы грести Жопа бы у меня сгорела, капитальник Я до сих пор не привык к этим врагам Ура, сейв, сейв Блин, скорость слишком большая Зря я Белл придел. Очень зря Я на двойке не умею управлять персонажем А еще я не умею Играть я не умею, судя по всему Очень аккуратно. Комната просто антиазазель От чего я получил урон? да Ой, как же у меня сейчас нервы, блин, дают. Где мой магаз? Мне нужен магаз прямо сейчас. Конечно же у меня его не будет. Этого у меня будет куча них... Где? Найди да нахуй, господи. Можно еще хуже сыграть? По-моему, нет. Ладно, я это рестартую. И нахуй с такими местами. А, ага. Все, Теперь точно собрались Это была разминочная Пососали и хватит Пора... Что-то сделать уже Что-то открыть, кроме, блин Грида На это не И то, я как бы так и не набрал Ни на кипера, ни на мантию на ласте Еще играть и играть в этом гриде. Это бесполезно Я слишком крабик а ладно, неважно. Хотя бы я сделку не сбиваю. То Но почему ноль процентов сделка не знает? Где магазин? Вот что мне еще. Вот так это... А, это не BXL. Вообще, я почему-то думал, что это BXL. Денег, конечно же, нету. что еще хороший подспорим будет если я заткнусь конец буду сосредоточен на игре ну и чистить максимально Азазелем, блин потому что походу по-другому я выигрывать не умею мразь я жду этого магазины опять кастрированные спасибо сойсед Как можно быть в тельте через 15 минут после начала игры? Вот только я умею. Ах. Я уже совершаю ошибки только из-за того, что я раздражен. Здравствуй, горящая рубашка. Давай, прыгнем не на лицо. хуя ты стреляешь вниз ты можешь мне ответить мразь? я тебя вижу Не проверил я не буду я не буду как какать, я не буду это комментировать я просто пойду дальше чуть не огреб от какахи это было бы вообще классно это было бы охуенно везти от какахи даже тебя не атаковала его найти, на самом деле. Интересно, синие их чем-то отличаются. Окей, тогда не страшно. Я не просрал секретку первую. Трансденс. А толку у нее трансценденс. Никакого. Забавно, кстати, что для того, чтобы безопасно взять трансценденс, и так нужен полет. Ну, вы поняли. Потому что теперь от меня осталась одна голова. У меня до дохера ключей на самом деле это хорошо. Я могу открыть все и можно мне это полезно. Наверное. Очень на это надеюсь. Окей, сделка. Я иду сундуки сначала, наверное, открою. Карта. Так трэш. Вкусно. Плавлась. Будто бы стоит забрать. Бэбик. Ладно, но он в принципе... Ну, не, но ну, с BFF он сильный, как бы, да, но... BFF у меня сейчас не... BFF был вчера... Здесь браслет. Будто бы пошел к черту этот браслет. Поэтому... Это не босс. особенно с ног бэком клуб хочу ли я его брать сейчас вот чем вопрос да наверное, не хочу я возьму его потом это тоже не босс Серьёзно? приятно чули я его, будто бы это не самый плохой а это... за три сердца когда я в теории могу найти бесплатно нет, 3 сердца он не стоит Имхо. опять же, какая разница, я мог бы разобрать ну надо тогда в... господи, в зайти я уже собрался хоть что-то сегодня пройти Всем пользу. Угу. Слава богу, я лаверс с собой взял. The lovers. Отвратительно. Она того не стоило. Держу в курсе. Четыре бомбы. Не, ну один раз попробую. Хватит. Ладно. Погнали А я все еще Под ретро вижн ничьи не вижу Я уже Огребнул целое сердце надо было где-то быстренько восполнить. Я не хочу опять бомбить. Да. Надо... Ладно, надо чекать слева-справа. Здесь может быть. Вполне. Вот и сердце. Не здесь. Ладно, слева. Возможно. отлично О, не сама приятно быканула ли мне показалось так стоп а это обычный сход не стоит а где магаз? Будьте добры, как пройти в магазин? Я по-моему сейчас мем должно быть не подскажете, как пройти в планетарий? Ага, я вас вижу, твари, Ох, мерзотные враги и именно! Нельзя терять ХП отлично, Уф. где магаз? Эй, блин, я там а -а -а. Есть у вас азарек твои минусы. Например, кривые руки того, кто на нем играет. на минус, что не умрешь, муху потерял. Магас все так не нашел. Прекрасно. Конечно же, он самый далеко. Душечка для лавок. Я не имею ни малейшего понятия, что она делает. А, экстра керс румы. Но это не совсем плохо. Как бы это не совсем плохо. Так что, ладно. Так, так вот это уже интересно это уже интересно и сейчас мне еще какую-нибудь кайфовую сделку подвезут я буду может быть даже доволен яку не подвезли конечно мне подвезли противного босса спасибо но может быть он отъедет от бебика может быть и нет крайней мере шарпстро помогает как справляться сделка ты да какие и сделки о чем вообще кому не нужен? Правильно, правильно Это что такое? Потому что о, oh, шайни. Я не помню, что шайнирок делает. То ли подсвечивает и камни, то ли их количество увеличивает. По-моему, эта батарейка наносит единицу урона. Я не ошибаюсь. Ой, я ее не буду брать. Персрума. Так. Здесь твари. Окей, твари отъехали. Две одинаковых Пилюли. Спасибо, папаша. За два трипа. Прям... Лучшие. Мне нужно дамаг поднять, чтобы я пауков хотя бы с одного очка шарпстроя убивал. что все-таки в репентансе немножко поменяли взаимодействие э... азазеля и предметов увеличивающих ранж раньше они как будто бы вообще не трогали ранж азазеля а теперь как будто бы трогали ну как вот как можно было получить урон здесь я вам расскажу как я в этом спите алис Господи. Ну это прикольно, это как бы больше урона. Потенциально. Вентрикл. Думаю, что он мне нужен. Рулить, конечно, уроборосом сложнее, но посмотрим. Прикольно. А, я... а, накрочность. Нет, спасибо. Ликер. Делать мне больше нечего. Ммм, сейчас бы спавнить врагов мне на лицо, даже так круто. Спасибо. Пап... Ну вот и ангельские румы подъехали. Мартир, делириус и вот эта херня. Что это за херня? появляется аура, которая наносит врагам урон, которые не попали. Нет. Делириус прикольно, но чистый демаж всегда вкусен. Когда сомневаешься, что брать, три демаж. Не прогадаешь. Эсквот. Хорошая схватка. Окей, okay, да, как бы как бы площадь поражения у меня увеличилась. То не может не радовать. Больше тиков. больше тиков. эту фишку со спамом, шанс строп понять или получается в репенденции. Я даже не помню, чем она там вызывалась. Я Это... может было просто идти и бесконечно спамить ее. Так, здесь секретка. Можно было, конечно, бесплатно ее открыть, но ладно. Нет, здесь нет секретки. Окей, ладно, окей. Сам виноват. Но опять же не мог предсказать, что она пойдет в обратную, блин, сторону. Карп Беттери. Ну, это как будто бы прикольно. Деньги тратить некуда. В сокровищнице не был. Где все ХП? У меня ни черта нет ХП, у меня ни черта нет билда. Немножко урона, шарк стро. Но билд это не тянет. Даже с большой натяжкой. сразу так сделать. Сколько я потерял? господи, я потерял. Все, я потерял, короче. Мне срочно нужны сердца. Вот с таким, конечно, Шарпстроф помогает бороться. Больше ни с чем. 다운 오 몇번에 못했단다 Ой, какая классная комната. Сейчас сливка Хочу меть? Во-первых, фуллбэк, во-вторых, пенсил. Сердце и кучу куча говна. Всё, я возвращаюсь за амсфаттл. Опять же, в активке надо держать шарф-строк. там банально полезнее. Да вы что? Да вы что? А. Хом -хом -хом -хом -хом -хом -хом. Это ж, извините, у меня карбеттери. Если мне сейчас выпадает сделка. 18% конечно не 50 18 не но я получаю два бесплатных айтама здесь я вот это куплю кстати батарейка ну конечно единственное в принципе, не важно Я бы его не брал а, Ладно Окей, это депс 1 Еще не мать это не самые приятные ребята Но и не самые Сложные угу. Сказал я и дважды подряд Огрев по лицу как? как? Как? я это делаю? Конечно же Дьявол не прокнул А, я там Бутылку оставил Так, сейчас нужно Обязательно найти Карту Что за... А, там emergency контракт. Сейчас обязательно нужно найти фул-карту на следующем уровне. Да, вот она дверь. Для чего мы здесь все собрались? Так сказать. Эти вот проблема, наверное, в том, что с руборосом немножко Pencil не работает, мягко говоря. Он стреляет куда-то в потолок. Можно пользоваться этого будет только на босс. Жесть. Она вообще улетает куда-то в стратосферу Опа-опа-опа-опа, че, че? diamonds Аркада здесь Деньги Да какого хуй, что за на? Окей, не зря и можно хоть весь магазин скупить Еще и не пользуюсь купоном Окей, вот это уже дамаг э, Конкретный, то есть я С одного шарпстрона наношу 18 дамага Это уже чего-то до 100 Все равно не убиваю, блин, девочку. Это сестер Так ты меня не тролль Я тебя сейчас сам не троллю ай -яй, яй яй яй Это сейчас могло бы быть очень неприятно, я и так тут еле живу. Опс, а я ни одного тринкета не оставил в... Твою мать. А, какой тринкет? У меня рыдки еще даже не открыт. Смысла оставлять тринкет не было. О, а вот и череп. Только подумал, что надо его найти. Вот и он. По-моему, это первый и последний раз, когда поинсил по кому-то попал. Ой, ты мразь, ой, ты мразь. Я не нашел ни магазина, ни сокровищницы Ты <плодисмент> Секретку бы не поменял Бомб полно <плодисмент> хм. Где же она? Бесполезная Мы знаем, что у нас есть вторая попытка на купон Не знаю, правда, буду ли я вообще Ее применять К чему мне ее применять? Эти деньги я сейчас в магазине и так оставлю Мне больше они не нужны принцип. Угу. Я вас понял. Сегодня мне не видать вообще ничего. Под сделку нормально подвезут. Сейчас, короче, ангелы. Угу. Это будет смешно. ружом бои короче. ладно О, чемпионская мама не помню хорошая или плохая плохая Она руки тянет постоянно но нифига себе шарп струн на самом деле урон то вносит Получил сделку, проверяй. Две сделки. Ладно. Я хоть что-то новое увижу. Ах, да, нам, нам еще пройти два этажа мавзолея. Так-то. Или один, не помню. Неважно. В общем, страдания еще не закончились. Что не скоро закончится приятно получить упав я получила вот сделок я не получил на которых ему будем воспользоваться эта игра конечно просто прекрасная Не, ребят, ребят, мы, мы на такое не подписывались. Я не помню, что я на это подписывался. Подпишу что. Бомбс, а... Ребят, я помню, и помню слишком хорошо. Даже сказал, определенные воспоминания всплывают. Окей, прям мавзолей меня тут кормит. Ого-го. что я знаю, что следует за мавзолеем, радоваться не вижу смысла. Это все бесполезно. Я, мягко говоря, каким-то чудом дошел до сюда делать вообще ничего. Можно, конечно, под нос керзать. Вот сюда не получить. Обожаю эти кнопки. просто прекрасные. Я, наверное, мог выйти из кирсы да? Да, я мог выйти из кирсы бесплатно. М -м -м. Кайф. спасибо папаша за steam sale конечно который мне Ох, как же как же меня игра сегодня просто уничтожает морально и физически она просто меня мною пол вытирает О, ничего себе, холса Да ты чё? 82 монеты, которые я, в принципе, никуда и ни за что уже не потрачу. Я даже не могу их в машину слить, потому что, видите ли, грит у меня заспавнился. Почему бы и да? А, стоп, еще один магазин. Хм, ну в зале есть магазины. Это открытие. Как минимум с сегодняшнего дня. Ну ладно. Здесь даже есть машина. сливаем все деньги сюда. Да, застрянь там, пожалуйста неплохо почти 40 монет это что тарс play батарейка лаварс мне нужен интрудер Окей, прикольный айтем, новый паучий айтем, который прикольный. Окей. Тут же больше ничего не осталось. я Ладно, молимся, чтобы купон мне пригодился на бос файте. Я снова 2 миллиона денег примерно. О. Чвак, который заряжает актив. Типа, братан, но ты мне не нужен. Прикольно. Прикольно. Ты ч ускоряешься? Это вообще легально? По где я? А это вообще нормально? По-моему это потом полетит в Дискорд в раздел бакрепортов, Как бы я пропал. Помянем, от меня осталась только тень. Ага, да, тут, тут же даже босс-файта нету в мавзолее. Ладно, пришло время выключить музыку. Немножко поднять громкость игры хочу это послушать Отвратительно выглядящая муха Еще одна Отвратительно выглядящая муха Это еще и мимик Как потерять 3 хп за одну о, о, То есть еще и А, ну правильно Да, То есть Удобно таким образом получать планетарий, если ты собираешься на обратную дорогу, потому что ты на обратной дороге все равно заберешься все Я знал, что зайти первую, дропнуть там трикет, а остальное делать. Я. Понятно. Идите нахрен! А? Что за говно? Я просто открою Зазели и умру. Сто процентов. Mm -hmm. Это же дом, Конечно, ничего не скажешь. Модель открыт. Первый из блин 17. Тебе осталось только отъехать от догмы. Хотя бы посмотрел на него. Оу, oh май. Я не знаю его атаки, не знаю ничего. меня еще даже не душу это всего лишь первая фаза Но я уже несколько окей я хотя бы знаю как бороться с его лучами то я огрт а еще я теперь не вижу еще какая-то зараза мне звонит на телефон я не могу как то сейчас ответить я засул я очень занят Смотри, что там за крики на фоне? Я хочу хотя бы попробовать его победить Но меня сейчас забудут Да, меня тут же зашили Спиннер с двумя хп и... Иду, <музыка> <музыка> <музыка> узнаю, что от меня хотели И продолжим Как-то так, как-то так, на самом деле это было вполне ожидаемо, потому что билда не было, ничего не было, смысла тоже не было. Но тут кстати вот я вижу BXL стартовый, может еще разок на зазере попробовать до догмы, хотя бы догму осили. хотя бы догму, попробуем, а потом посмотрим дальше, так, главное не, не забывать, что у меня теперь обычная ЗЗ, у меня теперь всего нету, безобразие. Его разнообразие безобразие. Да, господи, ты попадешь или нет всего? Разнообразие безобразие. Нравилось Фраза, которую я придумал только что в своей голове. Почему-то... Зарядить Брим. У меня бомба нету. Меня парализовало. найти бомбу первая задача найти бомбу кажется я частично с ней справился да. блин почему не кстати можно поскипать сокровищницы опять же блин планетарий пока меня только разочаровывал пользы от него было мало но вдруг мне просто не везло. Черт его знает. Что это за троллин? Я увидел кое-что интересное. надо срочно фиксировать. Кто это? Так, если я не забуду Я посмотрю это после стрима Сейчас не время для этого Ага, да, это же BXL Так, а тринкетов у меня не было На этаже, да? Думка. Типа скипнуть Две... Нет, как раз две стартовые Я скипать не буду, потому что иначе я Буду конкретно так плевать. пицца конечно, такой себе айтем. Ладно. Может, хоть тут что-то полезное. Ну, сатаническая библия. Все, прекрасно. Все, мы идем на победу. Мы идем сливать сердца. Кстати, там есть батарейка в магазе? Потому что я ее куплю, если она там есть. И она тут есть, прекрасно. Так, если меня сейчас, конечно, два монстра не задушат, то точно все прекрасно будет. Это самые неприятные чемпионы монстра. Бум. А, окей, то есть вот так Теперь работает сатаническая библия Я Вместо босс айтемов Сделки Это не так прикольно, конечно Как хотелось бы Хочется, конечно же, бесплатные сделки Но не все коту умасывается. вертак сердца угу. держи карман шире и тут тоже сделки отвратить ну окей типа это баланс потому что сатаник бай это очень хороший предмет без минусов или он с как бы минусом что может быть и не минусом на самом деле при условии что ты получаешь достаточно HP-апов чтобы брать эти сделки. Ну и если тебе попадаются хорошие сделки, они как мне. Двертак и длиннпакт. Ну, ну, ненавижу самонаводящихся врагов. Точнее, когда врагам дают самонаводящиеся оружие. В каком-либо виде. Единственное, если я дропаю сатаническую библию, босс айтон входит в норму. Я даже хочу это проверить. по Так, ну что, я скипаю сокровищницу тогда? Пробую получить что-нибудь полезное с планетария. Мне еще надо найти... Хотя, опять же, за Азазели мне уже нет смысла искать тринки и оставлять его, потому что... А Азазели я уже, соответственно, открыл. Да. С другой стороны... Мне больше ничего не надо. Погас а и все. Мне достаточно. Вот ты. Да, ты. Скотыняка. Окей. Повезло. Ангельские сделки. А, это что? Soul Locket? Это я его открыл. Майнер. Random start up for every soul. Hard pick up. Вау, прикольно. Это прикольно, типа, это не бесполезно, но и все. Блин, эта песня слишком тихая. Это, скорее всего, тоже. Не а, блин, а на самом деле я... А, нет, планетария у меня не могло быть на прошлом этаже. Вот уже на этом этаже может быть. Начиная с этого этажа. Есть Тринька. Триньку можно потом оставить. Есть Заварда, который я, наверное, использую. О, это, это, это очень приятный Заварда. Это Грит. Это очень приятный Грит. Мать! Это неприятный Грит. Да как хватит игребать? Ну камон, ну неужели так сложно мне грибать? Будто бы даже можно и в аркаду сходить, главное просто на 12 сердцах сидеть. Сказал я и сбил еще одну. Тогда я, может, чего-то добьюсь. Теперь мне бомбу не буду тратить. Буду тратить. Но с Так, окей, ладно, окей, ладно, окей. Кто-то вырисовывается. Стрывая бомба, ну вс. Чап. Понимаю. <связываю> слишком много я потерял дохрена да, да потерял капитейл чтоб хоть одно синее сердце упало вообще классно было. видно не судьба капитейл я не беру Идем дальше дэнк дэпс спасибо Уже быть не могло это как на тех фотографиях с плюшевыми котами или собаками найди импостера че один импостер Как черепки мрази Мрази. давай птичка что дольше заряжаться О, мне точно хватало я да, мечтал что сквозь камни пытался ко мне проехать много хочешь они тот. О, ты вы ты, ты, ты, ты ч? Разота. Ааа, -а -а, ты, блин, магнитный. Тварь. Эй, ячпиап. Кермит. Тидос. Эмперор. Карты, конечно, приятные текущие мои цели бесполезные. Мне нужны ХП. И ничего больше. Все остальное я сам сдюжу. Как-нибудь. Серафимчик, конечно, кайф. Серафимчик будет эту катку тащить. И на своем горбу. А я ее буду успешно сливать. Обязанности, в принципе, распределить. А чего я урон получил? Да вы что издеваетесь, а? Сейчас бы, блин, до 2 хп остаться на депс-один. Я еще, в принципе, ничего сложного не встречал. Расстрелил хп, банально, на своем вратительном контроле. Мне срочно нужно примерно 5 батареек, чтобы не слить, блин, без помойку. Я думал, это руки. Не понял. Приятно. Так, сейчас у меня по сути главная цель планетарий его существование на этом этаже а газ тоже не был тени синий. бы и синий для меня манна небесная Так, я секретку не видел, да? Пробуем ее найти! Каждый раз. будто бы здесь. Да, действительно. Секретка бесполезная поменьше. Ты тут это было была бы еще и нет планетария нет еще сколько-то только кучу денег дали можно кстати на следующем даже тупо сразу в хермет заюзать лишь привет как тебя видеть ты не самый отвратительный босс в этой игре даже наоборот ты приятный ты вызываешь ностальгические чувства и маленькие гиши. Мини-гиш <Ошутствие> за одно сердце. GetHead. GetHead же не, не имеет смысла использовать на Зазере, правильно? Ну разве что ради дамага. Хм. Ну он станет, мой Брим станет э, самонаводимым. Серьезно, я не понимаю, почему у меня открыт Godhead. Учитывая, что я за лоста даже не играл. В принципе, я реально не понимаю. Окей, чистая единица дамага, либо хоуминг с Конечно, год Да, возможно, хоуминг я не получил. Не уверен. А, в сокровищницу мы не идем, правильно? Правильно. Идем в магазин. О, это уже Некрополис. Прикольная, конечно, с четырьмя айтемами на Некрополисе. Ну, по сути. Это прикольные, ребятки. А тут реально сначала надо в магазин. Диплопия. Фу, ты ну ты. На самом деле, зря на взял, толку от него мало, а деньги можно было и больше пользы потратить. Уже жалею об этом. Ну да, никаким. Никаким холмингом тут и не пахнет. Девил. Мне нужен.. Нужна карта телепорта как. Провижен, спасибо. Скучал по нему. блять как? Неимоверно. И кто? Вот я, я даже не вижу, что он берет. Ключи? Да. Окей. Хэш. Пока не будем рисковать, ключи мне еще понадобятся. Как минимум 4 штуки мне нужно, чтобы не осталось. Ну мать, как, как ты таймишь так зараза. Так мы снова ищем наш восхитительный планетарий и череп с крестом ищем. Наверное, даже важнее. А вот и он. Ой, как же я ползу, господи. Жалкое зрелище. А, ну давай тебя подпихаем. И вот это вот тоже можно Надо монет, оставить. Это Слишком дорого обходятся мне заряды, я чувствую. Вот, а HP мне обошелся не так дорого. Ой, спасибки. Было по кайфу. Благодарю. Так, что еще, что еще? Окста, могу денег заработать. Заработал, приятно, как бы даже. Что я делаю дальше, там есть попрошайка ключник там есть Попрошейка-ключник. Кстати, ну-ка, что еще я могу про планетарий? Показать, могу ли я? Тут не написано, есть ли шанс встретить планетарий на обратном пути. Но, ладно, не важно. Ладно, я не беру эту... Кровищницу? Я все равно возьму ее на обратном пути. Я все убиваю и так. Под диплопия. Я мог бы использовать диплопию на чемпиапы, но это такое себе, мягко говоря. Я надеялся на планетарий. Но его нету. Можно взять диплопию? Нет, нельзя взять диплопию на маму. Ни в коем случае. Это нет никакого смысла. Погнали. Обычная мама, вот это да. Не чемпионская. Что это что это может же нет самонаведения как у моего сирохевчика троллить я как будто бы тирза упала чего то там Из-за троллин о я сделка Вау. Это отвратительная сделка. Да Нет, фу. спасибо. Потому что я пойду возьму девилка. Лишним не будет. На Dogma fight. Ключи я не даю. Я иду на выход. Можно подзарядить, конечно. Можно. Приятно. Ну и взорвем нас. И тебя. Ну, блин, дали то, что нужно отдавать друг другу. Погнали! Попытка номер два. Сейчас должен быть легкий мавзолей. Угу. Да? Мейс. Понимаю. Кобочках нет. С ними стратегия не стоять прямо к ним. Я вас понял. Обязательно стоять сбоку. Где-то. Эти ребята неприятные. Поталенно неприятные. Умирают с одного время. радует. А вот этот не умирает с одного время. А. не забываем что каждое синее сердце маленький шанс не сдох малюсенький Страдай, Раз. как я страдал. почему я не выстрелил? Это зараза блокирует мои выстрелы? Или как это работает? Походу да. Блокируется. В объяснения у меня пока нет. What the fuck? Угу. Я сейчас взорву камни. Это было зря. Но хотя бы они не сопнулись. А, Ч я ищу? Я ищу магаз и сокровищницу. И планетарий, конечно же. Магас есть, сокровищница есть. Планетария пока нет. еще нельзя стоять на прямой линии с этими тварями ходя вообще убить их несмотря на них так. ну конечно я тут сейчас разгуляюсь на 50 монет ух роба батареи а ну сердце остальное сливаем машину Ливи, ну подарок Бейби. Чё? Чё делать, как бы? О, девальонок, дай ко мне что-нибудь приятное, порадуй меня напоследок. Жестко дай у меня по сердцам а? Матерь Приятно Средство У меня, кстати, миллион Я мог бы донатить до Бесконечность Окей, я что еще Что еще ищу? Мать. Приключения я на жопу ищу Судя по всему Даже под матерью они умудряются доставлять проблемы. О, планетарий. Здорово. Я аж на радостях огреб. Ну что, третий Нептун. Нет, это... Юпитер. Я газовый гигант. Отвратительно. Я считаю. А польза от этого какая-то есть. Этих облачков. Они урон врагам наносят. Ладно, узнаем. Возможно. Ну, кстати, теперь я могу наконец зайти в сокровищницу. Откуда у меня столько контейнеров? Серьезно, откуда у меня столько контейнеров? Даже было меньше. не, не еще понятие Так, может хватит приключений искать? Надо бы уже сбиться. Идем в сокровищницу. Ну да, она их заражает. Камикады я, очевидно, не беру. Лил, чест. Приятно. Так, здесь больше ничего полезного. Во, все получается. Погнали наверх. Сейчас будем билд собирать. Ну, это будет весело. Гаверный билд, конечно. Я вынужден это сказать. Польза как будто бы от этого есть. Как будто бы. Диплоп я, конечно, не спасла бы тут. Она бы к пользы не прибавила. Абсолютно. Наверное, так лучшему. Я до сих пор волнап не разбил, кстати. Удивительно. О, я могу вот так делать. Они умирают, кстати. Они реально умирают. Они как конкретно так умирают, кстати. Против толпы врагов самое то. Я ничего вообще не сделал, чтобы они умерли. Но они все умерли. Так, батарейкой. Тринька, кстати. <связь> смысла от этого уже нету. Погнали дальше. <связь> Нельзя просто брать и танковать лицо. Нельзя Бэкстрип Ясно Дай синие Не, дай синие Мод, убирающий звук у этого предмета, будет очень популярен. Хелсат отвратительно. Это не то, чего я хотел бы. Телепорт 2.0. Это у нас Депс 2. Здесь у меня сделки не было, то есть есть шанс на сделку прыгнуть. А есть шанс и в Herror прыгнуть. Вы не хотел бы. Это, наверное, я не буду брать. Опа. А почему за деньги, которых у меня теперь нету? Так. Новая цель. Заработать денег. Очень быстро. Очень быстро заработать денег. Где угодно. Потому что если я смогу купить что-нибудь из... Айтемов, которые я не брал за сердца. Будет полезно. Поменьше имени. Ты мать. О, Кинки. Лео. Крон. Жирный ангел переросток с крылышками, блин. И львиной гривой, который летит и пердит. Такой только в Айзеке. Увы. Может быть и лучше. Может быть наоборот лучше. Потому что это, это, это слегка делает Айзека уникальным. Так, не на денег, не на денег. Поэтому мы фармим. Фармим все, что есть. Деньги нужны. Деньги нужны конкретно. денег нет и не будет Блин, 15 монет за гаппи это очень интересно и там у меня по-моему на т1 все и на этом все Ой-ой-ой, как ты неприятно дамажишь. Mm, без бат. Эй. Опять неприятные мухи. Почему неприятные? Конечно, хоть одним местом жуй. Нужны деньги, которые я вложил. А, не убегаем пока. Пока. Ace of Club. Нет, спасибо. скип Окей. Okay. Теперь мы себе каким нибудь образом нанесем единичку урона. Берем синие хп, получим удачу. Окей. Okay. Sins, а нет тут почему она не взорвалась are... uh -huh. are... капец вот это я зря сделал вот это я зря сделал я взял черт того лиру У теперь ни черта нет урона. А еще урон падает, когда я, блин, двигаюсь. Увратительно. Ну, я заруинил себе игру, получается. Я заруинил. Если до этого у меня были реальные шансы пройти догму, их не осталось. Абсолютно, точно. Я увидел блин, знак зодиака и такой, о, прикольно, знак зодиака. Мне почему-то очень много падает. Вау. Возможно, же даже полезнее на должно пройти. такой этаж большой, кстати? А, потому что их, кстати, Возможно, не стоило сюда заходить. Это как будто бы не тот район. просто отвратительно нет, это не XL, это C да. это большой этаж Но деньги теперь есть, чтобы взять вот эту бумажку а, здесь четвертак я меняю 15 монет на 25 монет выгодная сделка а, ну вот эту бумажку я возьму потому что это дэмэдж никакой надо. В моем положении разываться какой же он лучший. я умудрился потерять два сердца на последнем этаже угу. очень все классно конечно держи в курсе угу. еще и на мимика попался прекрасно восхитительно это очень неприятные ребята и не знаю что они делают но они мне не нравятся не дают мне по лицу это главное да не было смысла заходить в принципе я не знаю что я должен сделать чтобы пройти вот этим всем реально Ну я попробую, как бы выбора у мало. <звы> никогда, никогда не трогай либру твою мать. Если у тебя, конечно, не какой-нибудь сломанный билд. Контактные линзы. Ну, это полезно. Погнали! Ммм, отлично. Я потерял уже три сердца. Хватит, ты не направляйся самая просто приятная фаза бог мы сферки. сферки серьезно три раза подряд сферки да это прям праздник какой-то вот это конечно зря Четыре раза подряд! Это какой-то реально праздник, но я сливаю. Как крабик. А, да, я же музыку выключил. Это, наверное, даже нет смысла пытаться, но раз уж мы здесь, то погнали. Mm -hmm. uh... Сколько у тебя хп еще, хвать. Uh... Понял. Немного. А ты меня тут задушишь, да? Ладно, а уже. А, у меня, у меня брим почти, у меня брим почти... О, окей, у меня брим почти как с наезжается. быстро алжис вообще кушать ой -ой -ой, ой ой ой ой ой как тварь доджет я не представляю как это тварь доджит. я сейчас отъеду по любому А, стоп, откуда эти мухи взялись? Во мне откуда-то взялись мухи, я умер от мух. Ну ладно. Вообще, вообще плевать, потому что я хотя бы... Я открыл Зазели, я посмотрел... Beast Fight. А, Бист с Догмой, кстати, считаются вместе. Недостаточно пройти одного из них. здесь нет, кстати. Кстати. Я сейчас заметил, у игры изменилась иконка после того, как я что-то сделал. Айзек теперь синяком под глазом и с кровоподтеками по лицу